Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба Гейм, с вами, как всегда, я. И сегодня мы прохождение начинаем. Знаете, какой игры? Амнезии. Продолжаем то самое прохождение, которое не смогли закончить в прошлый раз. Мы начинаем. Топ. Okay, rap, pulse, real, no got... а, значит, продолжаем прохождение игры, короче. По техническим причинам. Прошлое прохождение у нас не записалось. Мы все время стримили с выключенным звуком, но за это время практически ничего не произошло. Мы перебрались... В какую-то из комнат, где сейчас нам нужно выбрать... А, даже не выбрать, а создать энергию, да? Создать энергию. И вылечить своего ребенка. Казалось, как оказалось, у нас болен ребенок. А для того, чтобы нам а, получить энергию, нам пришлось, короче, вот этого вот человека, который тут жил уже очень-очень долго, а, подвергнуть пыткам. Что мы яро осуждаем. Да, что мы яро осуждаем а, Что мы имеем Энергия получ... Энергия вырабатывается или нет Раз, два Я не понимаю, но может быть В принципе, вот это кресло должно нам помочь Должно вылечить нашего ребенка Так как нам сказала призрак Миссис призрак У нас какие-то проблемы с нашим ребенком Но мы ничего не получаем Здесь какие-то проблемы опять Да, да уж чтобы нам сделать, чтобы у нас все получилось. А, это головоломка. Короче, здесь нужно было создать вот это вот оружие пыточное, да? Оружие пыточное. Здесь ничего не работает. Здесь тоже. Абсолютно ничего. Здесь нет ничего, что нам нужно, может понадобиться. Мы продолжаем Искать То, что могло бы нам помочь Но нам ничего не помогает Может быть нужна другая Может быть Нам нужна Вот эта вода А для воды это какая клешня нужна? Там нужна какая-то одна Боже мой, даже если ты слышишь меня, я все равно не знаю, как тебя вытащить. Ну и правда же. И правду же непонятно. То есть мы ничего не можем сделать, мы можем... Это огненная, это водяная, может водяную вставить? С водяной вряд ли что-то работать будет, да Потому что у нас здесь Другого рода штука И мы ничего не можем сделать Я даже не знаю, как это разобрать Я даже не знаю, как это разобрать В напоминаниях у нас ничего не указано Здесь какой-то пропеллер Здесь какая-то рука Происходит что-то ужасное, ужасное происходит что-то. Мы даже ничего с этим сделать не можем. А, может быть зажать? Это очень жестко, очень жестко, жестко, жестко. Черт, нет. А это да, по-прежнему нужно держать? И ждать пока заполнятся все вот эти штуки бедняга мой ты мой маленький прости мне очень жаль что так вышло мне очень жаль что так вышло друг это игра с неправильными действиями я не знаю я не хочу чтобы она все так было господи боже нет мне так жаль Что ж, кажется, все. Снимать. Достаточно. Да уж. Ну и но. Ну. Ей требуется Витая. Это поможет. Ну давай посмотрим. Витая, если поможет, то как бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Итак, здесь вот идет какая-то обработка лучами. Да, вот эта машина должна нас вылечить. Это ради тебя, Амари. Я не уверена насчет этого. Мы что-то делаем неправильно определенно. Смотри, что происходит. Что-то жуткое. Сейчас еще одну пульку, короче, словит животом. Ну, ай, неприятно так. как. Конечно, представь себя на ее месте, Господи Боже мой, ты молодая мать, у тебя ребенок, ты попала в какую-то чертовщину, да? И чтобы тебе помочь, чтобы помочь своему ребенку, тебе нужно пойти на такие вот уловки. Это же жесть. Скажи что-нибудь, черт, нет. И и вот что, и вот что, что? Не знаю, крошка, сработала или нет. Надеюсь, ты в порядке. И что оно того стоило? Давай выбираться отсюда. Давай, а как? А куда ты выберешься? Куда ты хочешь пойти? Что это такое? Давай, говорит, выбираться отсюда. Ну и куда? Вот куда же двигаться? Вот кто-нибудь знает, короче, вот кто-нибудь попадал в такую ситуацию? Встревал? А, во-во-во, смотри, работает вот это вот дерьмо, да? Рычаг. Хлоп. Этим рычагом мы что-то запустили. Быть может, нам удастся уехать на этом... А давай попробуем, может быть получится Я как бы, я водитель со стажем С нулевым, поэтому я могу тебе помочь в этом Возвращаемся обратно на исходную позицию Откуда мы прибежали сюда Попали в это место уродское Где нам пришлось э -э, Вырабатывать витая, то самое, да Которое добывалось путем пыток Над людьми right. Так, проверим, работает ли это а, Работает ли это Как туда зайти Вау wow. mm -hmm. Интересно Интересно, как же нам попасть В эту штуку Наверняка что-то очень простое Что я просто не замечаю Нет Это не что-то простое А здесь? Есть ли что-то здесь? Ну вот и как? Как мне попасть? Вот это как-как-как попасть? Спичку зажгли. Факел зажгли. Так, дверь, которая не открывается. Я нашел спички, пацаны. Спички есть, можно поесть. Это картавый базар от меня. От белорусского геймера. ⁇ ба, гейм, здравствуйте. Ну опять-таки, я. Ну опять. А, привет, привет, Лерик, поздравляю себя. Молоток. Все, я нашел. Все оказалось таким легким. Поздравляю, Лерик, молодец, красава. Верил в тебя. Идем, Мария. Может, это поможет нам добраться домой? Может, поможет, может, не поможет. Мы не знаем, как бы, куда мы вообще едем, как мы с пустыни вообще забрались в эти дебри, в каком мы мире находимся, вообще ничего не понятно. Но мы двигаемся дальше, продолжаем, и я надеюсь, нас ждет изысканный, изысканный вкус хорошего конца. Happy End, да? Так называемый. Оп! Так, кока-колу сейчас попьем. И опять играть пойдем Все, пог... Все, погнали, пацаны Боже, Амари Что мы что еще могли мы сделать? сделать? А действительно Что я могла сделать? Я могла сделать? Это мог или быть Салим Или Хен? Любой из нас. Это место жуткое, мерзкое место. Оно превращает меня в одну из них. Но если сработало, это стоило сделать ради тебя, детка. Ты все, что у меня есть. Я понимаю тебя. Я понимаю тебя. Она все, что у тебя есть. Ты мой. Ты в ситуации, где, короче, куча каких-то монстров находишь, находишься. Да? На неизвестной планете вообще это? Что за планета? Что за планета, Матью? А, мы все приехали? Не, Смотри, мы еще едем. Едем, кстати. Вот он вид, который открывается нам на высоте, на высоте глубинного помета. Вот это что? Это луна такая зеленая или что это? Не знаю, ну. Но... Так, надо. Куда мы едем? Вот, вот... У меня вопросов уйма. Что это такое? Кто эти люди? О нет. Они просто застряли там и все погибли в этом лифте. А я выжил, я, короче, одаренный, получается. Все хорошо, детка. Там просвет. Выход из этого мира. Гляди. Где Можем попасть туда с помощью чего? Достать или убрать амулет. Понял. Давай. Давай, открывайся. Как же открыть эти двери? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! нет. Стоп, стоп, стоп. Куда? Стой, мать твою, стой! Назад! Черт! Мы еще выше пошли, посмотри. Куда, куда, куда? Мы на самый верх гоним. Привет, Игорян, привет. Пацаны, кто заходил на прошлую трансляцию? А, и не сказал мне, что у меня микрофон не работает, парни. Кому бандать Кому в бан дать? Куда мы выбираемся вообще? О чем? Что здесь происходит? Мой браслет. Просвет неподалеку. Да уж. Смотри, вот еще в каждом из них живой человек. Господи, нет. С малых что-то прошло Нужно добраться до одного из просветов А Амари, это наш путь домой Смотрите, короче, ребят Вот исходя из вышедших материалов Вот это все, это живые люди, из которых вырабатывается Витая, да, путем пыток каких-то Нет, что же нам так не везет Черт побери Да, уж и не говори у нас по уши А мы едем или мы стоим на месте? А, я понял, понял, понял, понял, понял. Да вот это вот ведьма, гнида. Дистанционно валит меня. Я спрятался. Все, главное спрятаться, прятаться в этом. Оу, а... как называются вот эти штуки? Фак, да что же происходит? Это что, это моя лампа улетела? Очень высоко было. Неприятное падение. Фу, да кто, так что же та ведьма? Она все-таки нам помогла или наоборот? Получается просто убила нас. Мы вкачали себе в живот какую-то штуку. Боже, боже, боже! Что? что? О нет! Да нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Я убираюсь от тебя. Я убираюсь от тебя. Б.С.Д. Б.С.Д. Чтобы сопротивляться. Я упираюсь. Да ладно, да как ты так сделала? Ну как почему я? Гадость, гнида, ну. Ой, ой, извините. Извините. Извините. Блин, ну надо же бы. Надо же бы. Ведьма книга магнита вот что я могу сказать ты сильнее ты дряни таси таси ты молодец! А, сейчас братки я выйду к финалу короче игры пройду я тебе... мы с тобой поговорим насчет фильма чтобы не выходить из атмосферы игры так скажем После амнезии, короче, пойдем покатаем в додку, да? Но сейчас, но сейчас нам нужно пройти эту игру. Короче, уже финал скоро будет. Мы спрятались. Ни, да. да. Да ладно, нет, ну как тебя обойти-то? Как? Что она что делает? Она притягивает каким-то способом. Бред какой, а? А бред какой. Шесть. Чё, у нас опять убило получается? Короче, проблема была в том, что типа мы стримили полтора часа почти с выключенным микрофоном. Я отдохнувшись, заряженный такой пришел, короче подрубился все начал стреметь а в итоге оказалось что у меня выключены микрофоны и я узнал об этом только в конце короче когда Дэн написал провались к черту чудище я сильнее тебя но видок у тебя конечно не сасный, девонька моя вставай быстрее и пойдем пойдем убивать Так, нам нужно двигаться в пусто... Ту... Опа! А, тут пусто. Где эта ведьма-демониха? В правильном направлении движемся, к 100. Закроемся. Вот этот малый, короче, блин, бедный. Как его выпустить? Прости, мне так жаль, что ничем не могу помочь. Ну, мне тоже очень жал. Жаль. жаль. Да ну нахер, уйди от меня, я ухожу, я ухожу. Как ты сюда попала? Ты ТП-шнулась? Как? А -а -а. Да нет, от нее нереально выбраться вообще, это бред какой-то. Она своими бинтами этими, смотри, пасть открыла. Вот дыра, вот дыра, ну. Гадость какая. Это что такое, за что мне это все? Мерзис Так, у нас времечко-то 5 часов почти, да? Нет, я тебе не дамся Да, конечно, ты не дашься мне, ты мой хороший Ты же со мной, Ну, Правда, ручки у тебя уже немного болеют Болеют ручки у тебя определенно Что за жидкость нам вкачали в животик, мне интересно Сделали две инъекции в живот Все хорошо, любовь моя Ну, раз уж все хорошо Я предлагаю отправиться тогда Дальше Да, да ну тебя нахер, уходи Я уже чувствую эту гниду где-то Все, мы нашли Лазеечку, вышли, вышли, вышли, вышли Угу. Боже, какие же мы красавцы, а Как же у нас все получается Я в маршрутке по... Что? Я в маршрутке по коврик По коврик еду и смотрю тебя Но ну, приятного просмотра, братик Спасибо, что присоединился, очень рад Что у меня в аудитории есть такие преданные поклонники, как ты, бра Потому что все вот это вот Все это для меня имеет важную роль ну, я искренне надеюсь, что тебе это действительно просто нравится, короче И ты проводишь время хорошо а, Так, здесь спички, забираем спички Забираем спички а, Спускаемся по лестнице Лестница у нас очень высокая, придется спускаться долго Это отстойно Я бы сейчас... О, ну ясно Ну вот, как бы... Я, я хотел сказать, что я бы сейчас прыгнул Но не могу Оказывается, я могу Мы справимся Пойдем, пойдем, пойдем. Компас, веди. И только компас укажет нам путь. Я всегда с тобой. Бра, Это звучит очень круто. Очень круто. Надеюсь, что так и останется. Надеюсь, что я не подведу тебя своим контентом, своими взглядами. Опа, обошли, обошли весь. Обошли. Надеюсь что обошли. Куда, куда бежать? Куда бежать, бежать, бежать? Ха! Ха-ха-ха! Гадость Ой, туда Вот сюда можно Вот, спускаемся в подвал По этим руинам двигаемся Там видели демона? Я не хочу, я, короче, спидранюю игру Спидранюю игру Жду финала очаровательную Не понял А, лампа сломалась, точно Точно, точно, точно Так, здесь что, ломаем прутья Так Сломали И пролезаем А это можно сломать? Я бы пацанов хотел отпустить Смотри, что-то мы сделали Может быть тоже держать нужно? И что-то открылось получается в чине. А, еще здесь такая штука. Она поломанная, да? Мы что-то забрали. Эта штука не крутится. Что-то еще забрали? Это воспоминание. Я в западне. Я, я в западне. Здесь я и умру. Мы потерпели фиаско. Великие врата разрушены из-за нашего саботажа. И весь мир. Вместе с ним. Мне собственными глазами довелось увидеть, как опытнейшие мои собратья остановились кошмарными духами. Я понимаю. Несмотря ни на что, императрица еще жива. Словно огромный паук, она устроилась на вершине башни, высасывая из фабрик энергию жизни и боли. Нам предстояло положить конец ее власти, но я не справился с задачей. Состав киты все еще у меня. Если кто-нибудь, друг, незнакомец, исследователь древности найдет это, то пусть заберется суд. Он добавит в витая алую плоть, и та распространится по всей системе. Завершите мое дело. Покончите с муками. Простите нам Нашу глупость Понимаю, друг, понимаю Так жаль все это представлять Мне так жаль всех этих хомячков Но, мои маленькие Как же так получилось? Согласись, что... Так, масло можно заправлять лампу, которой у меня нет Без лампы масло, масло мне ни к чему Ам... Вот бы у меня, да Вот бы у тебя фонарик был, вот тогда бы мы зажгли Я бы так сказал Да, если так можно выразиться мы можем добавить а, Инжектор Система инжекторов разработана для подачи Капсул с жидкостью Капсулы набор капсул с красного О, так Это мы добавляем сюда, правильно? Алую жидкость добавили Пошло, пошло, пошло, пошло Систему запулили что-то что-то плохое. О, о, о, о, Сань А о, о, о, о, о, понял, о, о, о, о, о, о, о, о, А Ага. Надо прятаться от этой бабы Под водой же нам Есть время, да, провести время под водой Вот здесь можно проплыть, чтобы та баба Нас не нашла А чтобы а... Баба нас найдет, нам будет капсда. Кобзда. кобзда нам не нужна Мы должны пройти эту игру очень быстро за Заспидранить ее, да Вот, я вышел На новый Ход какой-то так, я прячусь снова под под воду. Прячусь. Наверняка под водой она меня не может найти. И своим фонарем при, привлечь. Пришаманить меня. Она очень противная. Очень от нее не выбраться. Блин, ну. Баба же здесь. Вдохни ненадолго. Да ну нахер, блин, да как так? Да не нажимается, ничего, не помогает мне против не. Или помогло. Да ну нахрен, блин, да нахрен, нахрен, нахрен, нахрен. What the fuck? Как тебя уничтожить? А -а -а -а. Просто все жизни на ней потрачу. Не знаю, сколько у меня жизней. Так, надо продумать, как бы ее обойти. Если от нее нельзя сбежать, да, то что же нам делать тогда? И следовательно, если нам дали возможность сбежать от нее, почему мы не можем сбежать от нее? Зачем вообще давали клавиши VASD, если нам от нее не выбраться? Диатаси, и ты меня не победишь. Моя девочка. Слова настоящего, настоящего бойца. Не понял. Ну что это у нас такое? Так. Оп. Сразу под воду. А, или нам сюда и нужно было? Нет, нам не сюда нужно было. Так, это ж Мара там своим бластером этим пытается нас заманить. Улетела. Так, давай, паренька попробуем пробежать куда-то. Проскочить, прошмыгнуть. Да. Вот это баба, баба, баба, баба. Со своими фонарями. Куда, куда пошло? А, во-во-во. во во во во Двигаемся вот сюда. Да нахрен, да нет. Не-не-не-не-не. я под водой. Не трогай меня. Не трогай меня. Я тебе сказал, не трогай меня. Убери свою лампу. Я надеюсь, я в правильном направлении двигаюсь. Я нажимаю все в АСД. В Аааа, да как, блин? Да это нереально, нахрен. Я вот выбрался от нее? выбрался, да, и она снова меня своими лазерами убила. <coughs> <coughs> <coughs> да это вообще, это, это чумка какая-то, это какая-то писовщина, блин. Ну и надо, она на, надо мне, блин, такое. Она мне надо, нахрен, эти, блядь, ааа. Она мне не надо такое, блин. Смотри, давай, еще больше флешбеков, больше однотипных катсцен. Что, заново, что ли? Пресвятая Дева! Мне кажется, Пресвятая Дева здесь не Причем Это все моя глупость и тупость. Ловкость картошки. Все это в совокупности дало нам очертания дебила. Тупорылого животного. Здравствуйте. Так. И вот мы снова пытаемся двигаться. Вот это там луна чумная. А можно эту пофиксить бабу как-нибудь, нет? Нет. Я надеюсь, ее нет. Короче, просто а, разработчики игры предусмотрели, что это может быть невыносимое прохождение. Смотри, какой крест. Для меня ее просто, прикинь, реально ее просто убрали. Ее просто... Че нет? А, вон она. Короче, да, ее просто в сторону сдвинули, чтобы я смог пройти. Потому что что? Потому что я воробушек Так, здесь не пройти. Здесь не пройти. Так Куда-то сюда можно Да? Или нельзя? Ой, не то Не то, не то Сань, ну давай ты уже Ну, найди ты этот выход, да? По-братски сделай Вот, нашел Нашел, двигаюсь сюда. Убираю камень. Камень нам здесь не нужен. Здесь мы только продвигаемся дальше. Все, отлично. Нашли. Нашли дорогу. А здесь пробираемся по этим... Ой-ой-ой-ой-ой, я жукал. А, черт, нужно быть осторожнее. Да кого там осторожнее? Там эта ведьма, она все портит. Вообще не понимаю, что это за создание такое. И с какой оно игры. Что это со за создание из какой оно игры. Я вот, я нашел лифт. Да, давай, давай. завод погнали, блин. Поехали. Ребенка надо проверить. Ребенок в порядке. Нужно добраться до источника сияния, что на вершине здания. Это просвет. Отлично, Хорошо. Хорошо. Блин, нужно пока сделать перерыв с хорами со всякими, короче. Нужно найти игру какую-нибудь... только Не знаю какую. А чтобы поиграть в таком. О, Мария. Как же мне хочется walk. прилечь? Just Хотя бы ненадолго. А, пожалуйста, start. смотри. На останавливаться нельзя, верно? О, смотри, какая красота. У нас что сейчас, не знаю куда нас это выйдет, но хуже уже точно не будет. Я понимаю тебя, родненькая моя. Е, -е мы куда-то пробрались, потому что мы зашибись, команда мечты. Здравствуйте, ее Оп. Не бачу. Так, вот мы идем в каком-то доме, да? Люстра. Заходим Здесь все поломано, блин Что-то определенно не так Тут темно, мама Совсем темно Тише, малютка, все хорошо Элис ушла Знаю Элис ушла, я Не хочу ходить Понимаю а я куда? Что случилось? Мама! Я не хочу уходить! Я не хочу уходить! Бан! Нас опять куда-то вытолкнуло, короче, в измерение. Погнали! Не отпускай меня! Амари! Мама! Пожалуйста! Блин, ну я, я плыву, родной. Я на шифте при... Я иду! Мама! Мама! Я не хочу ходить, блин. Да я, я же за тобой плыву я куда ты. ты... ты... Держись! <свят> <свят> <свят> <свят> да, уже и сама потонула, да. Мечта. Ситуация мечта. Опа, душ. Оп, помыться бы сейчас, да? Mm -hmm. Так, ну что, пацаны? Нажимаем любую кнопку, чтобы... Что? Продолжить Правильно Правильно, пойдем продолжать про... Продолжать прохождение игры Вот мы появляемся в этой пустыне, а Мария Где... Где ты, дамочка? Ты зомби, просто ходящий зомби Нет, нет, нет, нет, черт, только не сейчас, пожалуйста Не сейчас О -о -о -о. Малютка, подожди, прошу Подожди Я не думаю, что справлюсь Жесть, жесть, жесть, жесть Так, дым, поселение, а мы вот так будем двигаться? Может быть, может быть, может быть, все-таки там будет наше спасение, хотя не думаю, игра бы не была настолько запутанной, если бы все было так просто. Напоминание, напоминание у нас в чем? Напоминание у нас в дыму. Понимаю. В город. Там очень... Тасси! Да oh, Тасси! Слава и богу, вы и мне и нужны! Очень нужны! Crazy, baby... Знаю, звучит безумно, My но ребенок! У меня отошли воды! Завладела Ясмин! В башню! В меня! Я попытаюсь! I'll try. I'll try. Я попытаюсь! Right. Так, держись, малютка! Just Только держись! Пойдем mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. держаться! Черт подери! Давайте легу нафиг. Бан. Так, сейчас мы за заберемся на лестницу и проверим нашу малютку, как она там поживает. Угу. Угу. Присвятая дева. Уф. Все мои волки делают. Уф. Так, давай. Проверяем. Держись, любовь моя. Держись. Нужно найти безопасное укрытие. Блин, ну шафтаниты и побежали. Или это настолько больно? Не понял. Оу! Что ты такое? Что ты делаешь? Ну, борись. Пойдем, пойдем, пойдем. В глазах уже мутнеет. Док наверняка хотел нам сказать, чтобы не, мы не шли в город Как же больно Как же больно Так Ну руки у тебя Так, все будет в порядке мы справимся. Ну пойдем справляться. Сейчас бы еще доска под нами не провалилась, да? Хорош. Во. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Давай, давай, шажками. Быстрее, быстрее, быстрее. Почему так медленно двигаемся? Еще в гору. Мы почти на месте. Мы почти на месте, да? Да, малютка, мы почти на месте. Только да быстрее выйти. Мне кажется, сейчас в город в разрухе, там какие-нибудь генстеры, террористы, там все вот это. Не уверена, что справлюсь. Все нормально будет. Все будет хорошо. А если нет, то нам поможет Дио Башня, вот что он сказал. Так, а здесь ничего нет. Фонаря у нас тоже нет, как я понимаю, да? Конечно, нет. Доктор! Кто-нибудь! На помощь, умоляю а Башня далеко, кстати. А Амари Прошу не... тебя Не сейчас за вот это там напряжение Иногда в маршрутке такой О, в метро едешь такой тоже а Такой про себя думаешь Амари, прошу, не сейчас а -а -а, Если ты понимаешь, о чем я надо спешить! Тогда поторопимся! Ой, тут-то а тут... Надо спешить, как бы, и у нас дорога такая не из легких. Дом в скале. Кайф. Согласись. Что-то мы не торопимся, да? Мы можем пойти туда, но нам это не нужно. Пойдем в арку По земле пойдем Не знаю, зачем нам эти долгие обходы все Нас там определенно ничего хорошего не ждет А вот сейчас мы двигаемся в башню Из башни идет дым Это же не есть хорошо, мне кажется Или как? <связывая> Понимаю Понимаю Двери открываем Заходим <связывая> <связывая> <связывая> Вот там на стене висит, короче Трупик какой-то вижу Ну же, давай ой, -ой, ой Вот лежит, вот еще лежит Отдыхаю все Чисто на отдыхе а! Нет, нет, нет, нет, нет Нет, мать твою Да ладно, что Ш происходит? Мы за что? Да за что? Нет, нет, умоляю. Господь всемогущий, только не сейчас. Чем я тебя так насолила, черт побери? А что, можно вставать уже? Что? Кто здесь? Кто здесь? Помогите мне. На помощь, умоляю. Таси? Ясмин? Ясмин! Пожалуйста, спусти меня отсюда. Меня отошли воды. Мне нужен врач. Я убила, я убила их. Я убила их всех. Они пытались помочь, но я ощущала их страх, когда они видели мое лицо. Нет, нет, Ясмин. Пожалуйста, нет. Я тебе помогу. Я попытаюсь. Где доктор? Я не знаю. Он был рядом, когда я... Что с тобой произошло? Что стало со всеми в нами? Все так обрывочно. Башня, мы были в башне. Она спасла нас в пустыне. Кто она? Не знаю. Go... Дух, богиня. Она лишь хотела помочь. Was... Это она с нами She сделала. Just... А, это на предложение. Told... Me... Это могло me... и не случиться, Тайси. Она, она пыталась помочь тебе. I can't... I can't... Я не. I... я толком I... не помню. Прости. О, она снова пытается мной завладеть. Надо спешить! Скорее! О, она сама себя, короче, в ловушку. Он уже близко! Он чует тебя! Беги! Беги, Таси! Блин, ну куда? Куда-куда-куда? Куда-куда Таси бежать-то? Сказали, не? Таси, беги. Таси чуть не рожает. Беги, беги, Таси, мне его не удержать. Блин. Башня. Таси. Это была ты, Таси. Это была ты. Мразь, бежит за мной. Ты это сделала. Да за шо? Что? Я здесь, Таси, я рядом. Доктор, ребенок вот-вот вот разится. Все хорошо, все хорошо, я здесь. Я с тобой, я с тобой. Пойдем. Давай, друг, спасай меня. Забаррикадировались. Наконец-то мы нашли хоть одного выжившего, у которого есть э, рассудок. Который сохранил свой рассудок, да. Сейчас мы попробуем сконтактировать с ним. Доктор, я так понял, это наш старый знакомый, да. Фух. Будем. Ой, отставить. Будем пытаться проходить. Проходить дальше. Проходить быстро. Эм, что? Проспаемся в пещере, мы привязаны. The Тобой владеет за... Овладевает проклятие этот гуль. Он очень силен. Я могу спасти твоего ребенка. Крепись. Не позволяй этой твари взять верх. Дыши. Дыши. Смотри на меня. Сосредоточься. Таси. оставайся с собой. Стоит Тасси. Давай посмотрим на него. Так... Угу. Хорошо Тася, а теперь тушься Так А, левая кнопка мыши? Вот так вот Вот так Смотри на меня Успокойся Еще недолго осталось Я вижу головку Еще Еще ты молодец, уже почти все Устала, соберись, Тасси Вот так, умница Все, последний раз Смог Ха <связывая> Ха. Ха! Во! Мы достали личинуса. Хорош! Я <связывая> опасался, что ее коснется это. Но смотри, все хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это хорошо. Отлично, мистер Анорн. Теперь у нас есть надежда. Пожалуйста. Дайте ее мне. Да уж, для тебя ведь дитя важнее всего. Важнее жизни друзей, мужа. И нужно было лишь ребенок и только. Посмотри, к чему ты привела. Твои неуместные сантименты. Теперь, ради избавления, я должен сделать то, на что ты... Не пошла! Что значит, блин? Не смей, мать твою! Тебе ведь не сложно было бы еще что еще одного сделать? Ах ты мразь! Я сейчас догоню тебе все, тебе беда! Я беру маску. Нет, не беру. Кальян беру. И иду за тобой. Стой! Стой, стой чтоб тебя! Отдай ее мне! Вставай, вставай, Тас. Нам, нам надо вставать. А, он что-то. Он... Штыкатишь там, а? Пойдем, пойдем-ка за ним сейчас. Урод, оставь ее! Фака. Умоляю! Умоляю! Амари! Нет, тут нормально все сейчас, короче. Так, записная книжка. Налево-направо побежал. Вот следы. Вижу следы, иду по следам. А... а, вот еще следы. Я убью тебя, сволочь! Не понял. А следы. Вижу, вижу, иду. Вижу следы, иду по следам. Умоляю верни ее! Так, так, так, так, так, так. Следы, следы, следы. Пойдем на звук. Амари! Амари! Ай-яй-яй! Ой, дядь, тебе сейчас будет люд. Не делай этого! Так. Не делай чего. Не навреди ей. Куда мы идем? Это безумие. Салим наверняка уже мертв. Смиритесь. Таси, не ходи. Мы позовем на помощь. Я больше так не могу. Я просто хочу быть рядом с ним. И плевать, что будет. О, мы что, вышли на следы? Или что это? А, вот урод идет. Идиот, идиот смотри. Пожалуйста. Она все, что у меня есть. Ну что ты делаешь, мужик? Ну нахрена? И мы опять попадаем в этот мир. А -а -ай -ай -ай. Верни ее мне. Да, давай. Я уже питьки хочу. Ой. Фонтан? Это, фонтан? Это был Фонтан. Такова наша судьба. Будь ты проклята, Таси, все ради ребенка, что умрет вместе с нами. Угу. Пойдем, пойдем, сейчас зайдем в новую локацию. Угу. Понимаю, это Мака, знаете, здра... знаете такую обезьянку, Мака, Мака, это Мака. Нажмите любую кнопку, чтобы что-то... А, Мари, я иду. I'm coming. I'm coming. I'm coming. <coughs> Где это, урод? Он oh, уже you, на другой стороне. Я тебя вижу, урод, я вижу тебя. Верни ее. Please не делай этого, этого. не поступай с нами так, прошу. Таси, да, это наш единственный шанс! Прости! Так Ну, давай же! Так, погнали вверх Вверх, полетели вверх Закрывай дверь и лети Так Оу, oh, фак. Ну как так то, блин? Ну Ну и что? И что, блин? А, понимаю. Так, лестница, <coughs> забираемся. А здесь что? А здесь мы открываем вот это дерьмо. <coughs> Проходим, погнали. Извините, простите, дорогие друзья. Так, он умрет. Что нам еще остается? Не бросай меня, Хэнк. Надо принять ее предложение, Тасси. Понимаю, это больно, но так выживем мы, все мы Может, даже салим Док, короче, хочет а, путем жертвы нашего ребенка, да? Так, не понял Хочет принести в жертву нашего ребенка, чтобы выжить, да? Ублюдок Мразь Так, побежали Блин, да как так? Еще это демоническая херня. Пробежать, попытаемся? Конечно, попытаемся, блин, но. Ну. Глупая, эгоистичная девчонка! Из-за тебя Хэнк умрет! Мы все умрем! Не слушай никого, Аси! Все в порядке! Молю! Богиня, царица или кто ты? Он при смерти! Ты знаешь мои условия, Таси да, Трианон. Нет, нет, я не могу остаться. Не могу ее отдать. Блин, ну я понимаю, баба. Тогда я не смогу вас спасти. Но я не чудовище. Я буду помогать, пока не найдешь, а не выйдешь к пустыне. Я отказалась она хотела, чтобы я осталась до самых родов. Она хотела Амари. Ага. -а. Ну, блин, нам надо куда-то уже возвращаться идти. Я не знаю, доктор уже давно уехал вверх. Так, мы что-то. А, это воспоминание. Тайна! Родна, родная душа! Возьмите сосуды, в них мой состав. К ней в стекаются четыре основных потока Витая. А пункты обслуживания должно хватить по пузырьку на каждый. Если посылить в поток плоть, тот заглохнет. Она лишится подпитки, и само производство Витая будет подорвано. Но осторожно, алая плоть нестабильна. Если не остановить все потоки, непрерывный цикл боли и страха возобновится, и наше искупление не свершится. Я понимаю, если ты переуспеешь, башня рухнет, и мы уже не увидимся в этом мире, но возможно, если истинные предки рассудят, что мы загля... загладили вину за все тяжкий грех, мы все же сможем встретиться где-то еще. <свят> <свят> всем сердцем надеюсь на себя Слава именам нашим вовеки А, уже нашим именам слава во веки, понимаю Выходит, есть способ покончить со всем этим Только, похоже, тогда никто из нас не выживет Так, здесь, короче, да, здесь тоже подорвано Мы одну штуку подорвали, здесь она подорвана Пойдем искать дальше Потом сказать о следующей штуке, которую нужно подорвать. Я так понял, они будут, короче, как комнаты здесь располагаться, да? Дай ему воды из фонтана, и он поправится. Малик, помоги, пожалуйста. Я держу его, вот так. Мистер Мичелл, вы меня слышите? Вот так, давай, да. Хэнк, выпей же воду. Цветы небеса, смотри, смотри. Ему рана затягивается. Угу. Пейте, все пейте. Это поможет вам выжить в пустыне. Вот. Фонтан, мы пили. А, может быть и сейчас нужно попить? Оу! Нет! Что это с ней такое? Леон, вот что случилось с Леоном. Разве я смогу от такого оправиться? Давай попробуем. Хуже-то не будет. Ты чудовище, Тася, Трианон. Теперь тебе остается только спасать Амари. Жестко, да? Жестко, жестко. Хорошо, пойдем спасать Амари. А, тот самый, короче, Генри Митчелл. Хорошо, мы взяли анкетку. Порой мне хочется, чтобы не я, а твой отец по-прежнему всем занимался. А вот меня требовалось бы лишь собрать вещи и приехать. Скучаю я по старику, черт возьми. Так, отодвинули, короче, спускаемся в подвал. Что бы на это сказал твой отец, Таси? Нам удалось побывать здесь, увидеть все собственными глазами. Даже жаль, что пора уходить. Прости, я не смогла после всего, что было с Элис. Что ты? Что ты? Я все понимаю, и Салем поймет. Мы придумаем, как... Эм... Мистер Митчелл, я в порядке. Что-то с одозрением. Будто в глаза что-то попало. Пускаемся дальше. Эм... Так, а что это? А, это шкаф. А что это? Это шкаф. Фонаря у меня нет. Короче, пойдем сюда, двинемся. Может быть здесь фонарь будет? Нет. Тут есть спички, которые мне не нужны. Здесь что у нас? Чё, балуемся чем-то, да? Грибами какими-то. Таси. Таси. Хэнк, нет, нет, черт побери. Мистер Мичел, стойте, я буду стрелять. Беги, беги, скорей. Это хэнк так превратился? Не понял. Так, открываем Малик Малик you started... Ты помешал ему you saved us. Ты спас нас Мне жаль а, Это тот самый Малик, который нас спас от чего пока не ясно Но мы все-таки продолжаем Погружаться в мир этой Непрекращающейся игры Это Очень что это такое? Очень долгая игра Тут очень, ок... очень запущенный сюжет Продуманный, короче, и все вот таковой вот, да? А, я так понимаю, что нам Сейчас здесь нечего делать, да? А, погоди, а может быть можно в эти трубы запустить? Нет? Нельзя? А, во-во-во Во, а сюда нет, нельзя, да? Так, а куда тогда? Мы это достали А, сюда он не дотягивается Так, интересно Тогда интересно Что же будет, если... Интересно тогда для чего же мы достали эту пень? Так, достаем. Сюда она не дотягивается, да? Конечно, нет. А, пытаемся подняться дальше. Угу. Так, вот мы уже сверху. Малик здесь, уставший, лежит. Так, зажгли один факел. Идем сюда. Давай зажигаем еще один. Если найдем что-нибудь еще, зажигаем. Зажигаем. Зажигаем. И можем пройти сюда. <клёх> Здесь есть спички. А, и больше ничего не обходимого. То есть, вот так, да, мы? А... Мы там побыли, что-то поделали. И больше ничего нам не светит. Хорошо, понял. Давай посмотрим, короче, дальше. Идем. Поднимаемся по лестнице. Вот это возвращаемся сюда. М -м Что мы можем сделать здесь это что так здесь лестница наверх открываем двери заходим мы зашли это второй этаж правильно правильно кнопки не работают должен быть способ как его починить должен быть способ а что это а это лифт лифт должен быть способ как починить лифт напоминание а, записки воспоминания элис так хорошо Здесь мы ничего не можем сделать Попробуем, попробуем что-то сделать здесь Здесь, здесь ничего нет а, Так, здесь ничего тоже нет И здесь тоже ничего нет Может быть я слишком рано выключил тот, а, ту трубу, достал? Да? Или нет? Или такого не может быть? Но мы сейчас э запетлили. Надо спускаться обратно, короче, пытаться оставить это дерьмо. Хотя, может быть, посмотреть, короче, что-нибудь вот здесь, в главном зале, короче, может быть, какие-нибудь еще есть входы-выходы. Хотя, я сомневаюсь. У нас забрали наш э компас, да. Собственно, который мог нас куда-то вывести. Здесь Что? Здесь я слишком быстро потушил. Это что такое? Мне никто не хочет сказать, что это такое. А -а или я здесь пробегал уже? Ой, воробушек! Ой, капитан Йобагейм, воробей. Здравствуйте. Да, в эфире я. Так, ну что, пойдем. Так, здесь делаем светло. В фонтан мы прыгнуть не можем, потому что мы в ВДВ не служили. Сейчас попробуем здесь спуститься. Все же запустить тот механизм. Потому что мы что-то напортачили Мы не можем ничего сделать И здесь, как я понимаю, других выходов никаких нет Выхода точка нет Так, спичка очень быстро погасла Ну, потому что мы молодцы Спускаемся Можно быстрее спускаться? Знаю один способ Так, ну давай Блин, я не понимаю, нахера Нахрена придумали Вот это дерьмо Да Искренне не понимаю Типа оно должно Вставляться сюда, да Оно что-то запускает Это что? Что было сейчас запущено Нами? Пойдем дальше, дальше смотреть. Угу. Что же тут может быть? Что же мы можем открыть? И это представляете, она все это делает после родов. Чисто девка после родов решила по, по класс с клешнями. Бегает, прыгает, скачет. Все вот это вот. Так, мы поднимаемся наверх. Uh -huh. Так, это все не работает. <с> Здесь можно по кругу оббежать Зачем, не спрашивайте. Uh -huh. Ну и что здесь? И здесь все так же, нихера. Да! Как так-то, ну? Компаса нет. Ходить некуда. Ничего нет, спички заканчиваются, да? Ну нахрен, ну? Можно мне как-нибудь куда-нибудь пройти-то хотя бы? Так, ну давай, давай посмотрим Мы спрыгнуть туда тоже не можем, да? Нет, не можем Так, вот мы идем Фух, а почему? Вот мы накручиваем, просто наяриваем, да, пока КД вот эти вот круги. А для чего? Куда дальше дв двинуться-то? Найн. Не работает. Интересно, да. Таких я приколов не встречал Так, здесь у нас что? Здесь у нас все ровно то же самое, что и было Один реактор не работает уже Осталось еще три поломать Как проникнуть в них только, скажите? Для меня это головоломка. Космическая головоломка. А, откуда мы отсюда, да, короче, пришли. Все, знаю, что нам нужно спускаться в подвал. Беренька все это делаем сейчас. А, спускаемся в подвал туда. К этим трубам. Видал я уже, что нужно сделать. Короче, знаю, что нужно... А, Оп. Понимаю. Понимаю. Ломаем. Крути. Вот как, как они додумались вот до этого вот. Это что это за бред вообще? Залетай. Залетай. Сюда вставляй. Банк полетели. Таси. Таси. Господи. Таси, я, я чувствую твой запах. Ты почти растворилась. Борис. Борис, Она завладеет тобой, Таси, Как завладела мной. Это кто? А, это Хэнк, боже. Хэнк, мой ты родненький, а? Как с тобой это случилось, Хэнк? Прости, я не знаю, как помочь. Как помочь тебе и остальным? Я лишь должна... Должна спасти Амари. Ой-ой-ой! Ну я не знаю, вот как с этой херней бороться на самом деле. Что спичку зажигаем? Где эта херня? Смотри, вот она стоит Уже палит фонарем своим Что ты будешь делать? Ушла? Все, ты ушла? Барэбала Ушла, надо гнать туда Все, она пошла туда, короче А мы сейчас походим Да. Все, мы двинемся в правильном направлении короче, Сейчас все будет нормально и ровно Главное не оплашать. А куда нам нужно было? А, наверх, поднимаемся наверх Там наверняка лифты заработали Мы сейчас вызываем лифт и выезжаем вверх Но за это время, мне кажется, доктор успел бы сделать Абсолютно все, что хотел уже сделать Вот Здравствуйте, лифты Так, открывайся И Вверх Ну уже, ну же, камон, камон Погнали Ничего, такая поездочка у нас навернулась, да? Вот такое приключение у нас А, Таси вышло. Я могу твоим, а я помогу твоим спутникам, но ты должна остаться, пока не родится дитя. Одна жизнь в противовес нашим. Мы могли бы спасти Салим. Таси, выбирать себе... Это твоя жизнь. Я не могу, Хэнк, не могу я потеряла элис этого ребенка я не потеряю смотри какой город кайф а мария я иду заходим заходим заходим наблюдаем что у нас там дальше происходит так Мака лежит на скрыватке, ничего не происходит. Поставим бутылку опять сюда. Вот. Собственно говоря, и все. Угу. Так, не понял. Нажимаем кнопочку, чтобы продолжить. Это единственное Маши. понятное для меня Амари! <свист> действие. Амари! Так, куда же он ее унес? Куда же он ее унес? А Здесь портал. Париж, мы, можем домой, мы можем попасть домой. Если я буду еще... А, как то дерьмо называется? Витая, да? Витая. Так, пойдем тогда по лестнице, короче, в эту шаломисленную дверь с прожекторами, указывающую на маску. Маска, так у него лицо их божества, жрицы, богини, императрицы. Да? Доктор. Ты ведь этого хотела? Я принес дитя, теперь спаси нас! Измени нас! Сними проклятие, если это она. Таси! Она не ответит! Ублюдок, что ты с ней сделал? Послушай меня! Я пытаюсь спасти! Вс, она превратилась в эту безумевшую дрянь. Стой! Что? Что? Что это? Что ты такое? Что это такое? Не бойся, Тааси, Трианон. Я не собираюсь причинить тебе вред. Ни тебе, ни твоему ребенку. Так отпусти нас, я могу забрать ее домой, через портал. Она погибнет. Ребенок родится больным. Больни... болезнь уничтожит ее. Здесь со мной она выживет. Здесь есть надежда. Нет. Я думала. Я думала, что исцелила ее. В том жутком месте. Ты же мне показала. Это была лишь отсрочка, как и у ее сестры. Болезнь гнездится слишком глубоко. Мне жаль. Витая может замедлить угасание, но не избавиться от него. Чтобы жить, ей всегда She будет нужно Витая. Mm. Следуй за мной. Я отведу себя к ней. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Shift, дайте Shift нажать. Я увидела дитя внутри тебя, всего лишь зародыш, но она росла, я не могла допустить ее гибель. Понимаю. Что же ты за сущность такая? Я собрала всех вас, чтобы спасти ее. Я сказала тебе, что Витай подарит ей жизнь, но для этого ей придется... Остаться? Ты не послушала, не хотела ее отдавать. Ты бы погибла в этой пустыне. У меня не осталось выбора, кроме как обратить себя в создание, которым я могу управлять. Я бы о ней позаботилась. Я бы стала матерью, как и должна была. Взгляни на себя, Тази. Ты теперь жнец. Голод скоро затмит остатки твоего разума. Ты ей больше ничем не поможешь. А я могу. Ты должна позволить мне стать ее матерью. Она здесь. Амари! Стулья, трава. Хотя трава есть, прикинь. Я здесь. Here, я здесь, сердце моё. Я с тобой. Мама рядом. Успокой ее. Покорми. Попрощайся. Времени у тебя немного. Done, Когда закончишь, done, оставь ее и иди ко мне. Я облегчу твое забвение. Зажмите X, чтобы успокоить ребенка. Все хорошо, Крохов. Все хорошо. Господи. Осуждаю. Осуждаю, осуждаю. А можно убрать? Как мы до этого докатились? Если мы вернемся домой, no найду ли я способ тебя уберечь? Или все повторится, как с Элис? Но оставить тебя тут? С ней? И со всеми этими ужасами, призванными поддерживать в ней жизнь? Что же нам делать? Баю-бай, ты не плачь. Глазки крепко, закрывай. Бай бай. Ты не плачь. Мама рядом, так и знай. Знаю, мне жаль, мне жаль. Так для тебя будет лучше, Амарий Остаться здесь С надеждой на жизнь Ой-ой-ой-ой-ой Так, мы взяли блок питания, короче Прошу тебя, Тасси Как ты можешь против... уберечь ее в своем мире? Ее растерзает болезнь, И как твое первое дитя. дитя. ВСД, ВСД, ВСД. Ты не оставил мне выбора, я должна спасти, спасти ее от тебя. От тебя. А -а -а -а -а. Как, как? Ты ее не получишь. Не убегай. Икс успокоить ребенка. Перерыв, признаки появились саму. Не сопротивляйся Таси. Она, изме... Она, изме... Она изменяет меня Тебе ее не спрятать Успокоили Взяли А блин Наверное надо пока вставить Здесь Открываем Кстати вот смотри Инъекцию можно поставить. Яу! Точно, там же можно еще инъекции ставить, короче. Погнали, короче, взрыв. Хорош! Только, как бы нам уйти? Так. Собираем. Ее, бой, смотри, мы боль причинили жесткую. Прекраси ты всех нас, убьешь! Мы можем покончить Но с этим. Хотя не думаю, что мы с тобой выживем, детка. А получится? Нет, короче. А что будет, если... Вот ты где. Что будет, если, у... если попробуешь уничтожить? Твой разум затуманен. Все не может закончиться так все не может закончиться так так э, э, э, э, инъекцию ставим я прочитал что это секретная концовка я не знаю что будет если э, попытаться ее уничтожить но нам интересно надо успокоить э, ребеночка Yes. Все хорошо, любовь моя. Все хорошо. Так, пытаемся убежать. Попытаемся дальше. Врываемся, вырываемся дальше. Ты получишь конец этому миру, и ты, и твое дитя умрете. Нет, нет, нет, нет, не хочу, я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. О, малютка, прости, нет, в смысле? В смысле, блин, нет. И в этом мире столько более так больше не может продолжаться так это секретная концовка она не, не может быть плохой так О, нет отставить заряжаем это последняя инъекция вот и все мари если мы пойдем на это все кончено а мы пойдем на это. Мы убьем бабу. Так. Неизвестный нет. Смотри, за что? Я лишь хотела спасти ее. Можем уйти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Прости меня, сердце мое. А что, мы не можем выбраться, что ли? Малышка. Надо было попытаться просто свалить. Нахрен вообще. Это да, такой башня рушится, да, получается И все вот эти мученики Они Получается все, да Отмучились Нас очень много просили Всякие профессоры, записки Чтобы мы довели дело до конца Чтобы эта вот история не заканчивалась, О, чтобы эта история закончилась С этой императрицей Чтобы ее правлению настал конец и вот мы это сделали Но путем каким? Отчаянный поступок Отчаянный Ее растерзает болезнь, как твое дитя ВСД, ВАСД, ВАСД, ВАСД Так я понял, мы спрятались. Если ты ее не получишь, не убегай. А я убегу. Тише, тише, не, не плачь. Все нормально. Так. Куда ты своим фонарем палишь-то? Оп. Спокойно. Я бы сейчас здесь попался. Успокоимся. Все хорошо. Так Побежали Сюда заходим Избегаем попадания лучей на, на себя Ой Тише, тише, тише тише. Сейчас, короче, она своим фонариком <coughs> Начнет светить куда-нибудь в другую сторону Короче, и мы И мы Побежим Побежим вот сюда. В тронный зал. Не справится, Стаси. Так, ВСД, ВСД. Кручу мышкой, ВСД. Нажимаю все подряд, нажимаю. ВСД. Она не она изменяет меня. Так, все, выбегаем в дверь. Я должна ускользнуть, иначе потеряю саму себя. ВСД. Так, не глупи, ты теряешь контроль над собой. Нет, так нельзя, она не выживет. Ты ч? Ты чё, ты чё букуешь, моя бейба? Это мой ребенок. Таси, то есть я погибнет из А, без витая. Так. Мне кажется, ты меня обманываешь. Я поехал! Вот так тебе! Бан, бан, чин, Бан! Чин! Блин, Саня, победитель, злобных ведь! Йоба гейм сделал свое дело! Низ, нет, не бросай меня! Все. Ну правда, сейчас я буду мать-одиночка. Нажимаю любую клавишу, чтобы продолжить в последний раз в этой игре. Так. Где мы ощутились? Черт подари. Черт подари. Амари, здравствуйте. Ее нет. Ее больше нет. Все хорошо? She's gone Все хорошо, Амари, ее нет oh, Господи И wow. где мы теперь? Ломай, ломай, ломай, ломай, ломай Да ладно Это Франция, Париж Это Франция, Париж Мы дома Амари, я с тобой Амари, мы... Мы дома Кайф, мы наконец дома, кайф, какой же кайф Ты замерзла Я позабочусь о тебе Сердце мое Мама рядом Все, здесь интерактив заканчивается, да? То есть никаких мы действий не можем совершать И что, это все тоже Это все, тоже конец? Не понял. Титр, да? Я понял. Ну ладно, что могу сказать. Все, мы, до... мы прошли эту игру. А, впечатление потрясающее, просто не могу описать словами, насколько это было прикольно. То есть где-то я бомбил из-за того, что не мог что-то пройти, но в итоге все получалось. И от этого э, становилось только лучше, короче. Каждый пройденный мной этап этой игры открывал мне игру с новой стороны, короче. И знаешь, своего рода бодрил меня на то, чтобы... Проходить ее дальше, потому что если что-то не получается, ты борешься всеми силами за то, чтобы у тебя что-то получилось Вот. Огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, с вами был Йоба Гейм, пока!